Это пойдет в Дядь Дедми, давай это я сделаю. Да. Чудо... Делаешь за... Здорово, братишки! С вами канал Здорово, Рожир, Родимент, Оливия, продюсер Ютуба. И, наконец-то, свершилось чудо! Далка, Дема! Братаны, нам подогнали вот это. Как вы думаете, что это такое? А, в районе Иркутска вот эта вещь называется Тарасун. А в районе улан эта вещь называется Архи. Что это значит? Канина пойла. Владимиров, огромное спасибо за то, что это он нам привез из Улан-Удэ. Володя, братишка, вот тебе. Володя, ну, ты лучший. Это кобылье молоко. Которая бродит, ну, примерно как мы делаем пиво. Оно перебродило, его перегнали, и получилась вот эта штука. Обещает, что здесь будет 30 градусов. Я с фокуса. Да, я знаю. Я мы, я попробуем, я чтобы... и свою мы попробуем. Мы попробуем! И дальше, что мы здесь видим? Нам сдали у Востока только. Друзья, привезли Закусал. вот такой вот шоколад. Леха, спасибо, Леха, большое спасибо. Леха лучший. Вот. Морской гребешок. У нас просто есть такая проблемка. Кто-то из нас очень быстро хочет закончить съемки, чтобы пойти во вторую студию и продолжить дегустацию других напитков из другой страны. Короче, ребятушки, мы сейчас пробуем, но нам обещают финскую тему привести, надеюсь, что это максимально быстро будет, и мы забудем про эту про беду, вот, которая сейчас происходит. Я боюсь про эту беду, вы никогда не здоров. Счастья вам, дорогие наши подписчики, и не забудьте ставить нам лайки, если хотите увидеть продолжение с финским бухлом. Ну и за дементу здоровья. Да, за трезвость, за... И здравомыслие. И ясное. Не ну и говно. А почему на языке... Туда вода? Да, похоже. Дайте чуть. Так, давайте... Это надо закусить. Знаете, после вкуса алкоголя нету, хочешь закусить просто дебил... Дай сюда! да. Держи! А ты что? Не знаю, я жал. Шоколадка. А с чем она? А вот угадываем. С черным шоколадом. Так, пока не угадали. Давай следующую. Давай. Или. Поехали, давай. Главное себе отломал, да, Я, может, ломал. Вот он. Ей я две, Вот это дерьмо, кстати, шоколадка соленая солью да? угадали? нет, морской гребешок морской гребешок а это что было? а первое чё было? морской ёж в ламинаре вот кстати ёж и весь не вот это прям говно вот гребешок говно, а ёж прям особенно с этим напитком прям вот, ну, вообще ну, говно слушайте вообще вот говно ха-ха-ха пупу пупу пупу пупу пупу пупу пупу я я бы сказал, что всем посрать, до да, с Смотри, что он сделал. Ну, я угадаете. лю, как лью всегда, это чертановские разливоны. Чертанова у вас вопросы есть? Приезжай. Любой подвал там найдете, Сереж. Ваш здоровье. Блин. Ты дем, даже удачи вот разливать, не дем. наливая, сука. Ты аккуратненько. Блин. У тебя ноги, ногти как у бабы иди. ебать. Да, я забыл подстричь. Я что пошла, кислым да. пошло. Да? и сладкие Сладкое. Это мы сейчас чем закусили? Подожди. Подожди, давай попробуем подумать. А это была морская как Ребят, тоже Давайте я раду. Лучше да уже все засыпаем. Самое шурение. Нет, что не надо догибаться, просто не догибайся, я подниму. Что? Последнее, Не пейте это говно, короче, это просто. Он ah, невкусный. По секрету нам рассказали, буряты его не пьют А кто пьет? Вообще да я знаю кто пьет! Мы мужики русские, мы пьем холодненькую А буряты пускай пьют тепло! Ты не слышишь? Это у нас ДСП скрипит Где можешь просто руку убрать Четвертая проба И четвертая шоколадка, но уже по исключение исключения с солью Поехали! Что, Димон заснул? За нас, за вас и, и за бурятию. Нас, Не по-русски это все. Нам лучше водку без вкуса или вискарь американский, шотландский или. Пусть. Или знаете что? Нирон. Когда у нас было колесов, было колесо фортуны. Помните с пончиками? Дядя Миша попал. Все солью. Он ненавидит, бля, соль. Видимо, <свят> это такая же ху... <свят> это Морская повезло. соль. <свят> Давайте рейтинг наш. Вернемся, мы напомним, что у нас есть рейтинг. Х**а. <свят> немного напрягся. Это было сложно. Мне п**а, пи... труп. Мое личное мнение. Морская соль, это немного напрягся. Капуста морская, это хе. Морской ешь в ламинаре, это херня. и морской гребешок, это было сложно, по Тарасуну, мне пи***. ну то есть скажу так, если нечем больше хериться, то можно и этим, если есть возможность выпить что-нибудь другое, лучше выпить что-нибудь другое. Смотрите поэтому морской гребешок, это вот было сложно, Сложно, mm -hmm. да. А потом значит морской ешь это просто обычный шоколад. Ну да вообще просто, ну, только единственное, если вы не, не любите горкер, шоколад, то вам не пойдет. Морская капуста, однотипно с ним, то есть если вы мне дали вот их попробовать, Хуй поймешь, ну, капуста льешь. Никогда в жизни отличить и не сможешь. Может мы конечно не ели нормальную капусту и ежи, я ел. А вот морская <с соль, наверное, да, мне пи***. Чего? А вот это на самом деле... На ему чуть-чуть просто а, гласло вообще учет. Не, знаешь, не знаешь. на самом деле, вот это мы поднялись с колени или как там рейтинг. Э, <свист> Чего? Вот это было сложно. То есть ты бы еще выбил? Вот ну, честно, Таких, знаешь, базы отдыха. Помнишь базу отдыха? Да, помню, вам... конечно. Еб... И вот как раз ему было сложно. Вс ⁇ раз ему было сложно. Что штрафнул? Базу отдыха. Помнил. Штрафная тебе. А, я даже слежу. <зарк> Просто она воняет, как тухлая вода. И я <зарк> еще добавлю один момент, да, что вот, тут напрашивается отсылка на Буратор. Ой, было сложное детство, поэтому он даже, блядь, этой хуйе поставил рейтинг, это было сложно. Рейтинг шоколадком. А, давайте шоколадком, да. <зарк 'я> Почему? Потому что это был и... Очень вкусные шоколадки, несмотря на то, что они были с морской капустой, несмотря на то, что они были с ежом и ламинарией. Морской солью и другой гребешком. С морским гребешком. Да. Ну так вот, я и ставлю рейтинг кладбища трупов. Ку У меня. Акувью. Они сейчас у всех рекламируются. Акувью, мы вас ждем. Ребятушки, кто хочет удивиться, попробуй что-то экзотическое. Тарусу. Букнитесь с Дарс... Да! Тоже вариант. Попробуйте его. А... Напишите в комментариях, понравилось вам, не понравилось. Поставьте нам пальчик вверх за наше старание мучения. мучение. А мы с вами сегодня прощаемся. До новых встреч. Пока. А смотри, Санков, все тянется к сигаретам, что нельзя делать. Да, у нас. Это... Курить нельзя, ребят! Нам на рекламу обратился центр Алнакара борьбы с курением. Сука, вы пока нам реальные бабки не заплатите, он будет курить. Я буду курить! Потому что я сдопанусь. Ха-хей! Ну пожалуйста! Давай просто пролетом, я положено бы спать и вдвоем. <связь>